Приветствую друзья на моем канале, в этом видео я покажу, как заработать на инвестиционной игре FIV Pirates. Чтобы зарегистрироваться, кликаем регистрация, вводим свой email, капчу, Здесь псевдоним и два раза пароли. Соглашаетесь с правилами? Но я войду уже на сайт. Чтобы пополнить баланс, кликаем пополнить баланс. Сейчас действует акция при пополнении. 50 серебра получаете 50 подарок ну к примеру вы пополните счет на 100 рублей получите на баланс 200 чтобы нанять пиратов кликаем нанять выбираем любых пиратов вот этот пират приносит 1 процент в день от прибыли этот один и одну сотую процента чтобы заказать выплату кликаем заказать выплату а, ну я еще просто счет не пополнял. Так, здесь еще ежедневный бонус можно получить. Я 004 получил. Ссылочку на сайте я дам в описании. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.